Ребят, всем привет! Сегодня 29 мая, сегодня Денис Ковач проведет очередной вебинар на тему торговые идеи на предстоящую неделю. Пару слов скажу о формате, это будет обзор краткий 11 инструментов, куда входят валютные фьючерсы, нет золота, S&P 500, индекс доллара. Вы можете задавать вопросы Денису в чат, он будет на них отвечать по возможности, мониторить. Также если какие-то технические проблемы будут возникать, также пишите в чат, будем стараться оперативно их решить. Небольшой дисклеймер перед началом вебинара. Компания Order Flow Trading предупреждает, что проведение торговых операций на финансовых рынках имеет высокий уровень риска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 Facebook, ВКонтакт, Инстаграм. На нас, у нас выходят интересные статьи различные, на блоге. Также они продублированы в соцсетях, поэтому все ссылки будут в описании. Добавляйтесь, подписывайтесь, оставайтесь в курсе всех предстоящих вебинаров и новостей. Я приглашаю Дениса, а сам тем временем отключаюсь. Удачного вебинара! Всем еще раз добрый вечер. Сейчас я сделаю показ рабочего стола. Скажите, ребят, мой рабочий стол сейчас виден вам уже? Иди должен. Да, все, вижу, отлично. Все, хорошо. Значит, все ваши вопросы я буду видеть у себя на втором экране, чтобы не отвлекаться. Вот И, как уже ведущий сказал, сегодня у нас... 29 мая и по плану наш еженедельный вебинар, который посвящен анализу текущей ситуации на рынке. Мы торгуем, как вы уже знаете, те, кто давно присутствует на моих вебинарах, что я торгую на рынке СМЕ активно. Вот И, собственно, сегодняшний вебинар у нас будет с вами посвящен тому, что мы с вами комплексно, детально разберем анализ по 11 валютным фьючерсам, точнее по 11 фьючерсам, из которых будут обязательно у нас 8 валютных, включая индекс долларов. мы его в конце разберем и также обязательно фьючерс золота, нефти, и также посмотрим на индекс SMT500, сверим с тем анализом, прогнозом, который мы делали с вами на предыдущем нашем вебинаре 22 мая, посмотрим, что отработалось, какие есть изменения, где неточности, как рынок сейчас себя ведет, вот. ну и соответственно определим с вами действительно наиболее интересные моменты, места для Совершение сделок на предстоящую торговую неделю. Сегодня, по сути, в, скажем так, в финансовом мире выходной. Китай не работает, там праздник лодок у них, в США не работают. Новости только разве что были второстепенные, можно сказать, с Европы. Вот поэтому сегодня, а еще и в Великобритании банковские выходные банковские каникулы, поэтому по большому счету сегодня у нас день очень-очень спокойный, никаких э, движений серьезных э, не предвидится, вот. но ну, завтра будет уже день гораздо повеселее и вернется на рынок волатильности. Итак, значит, э, прежде всего, смотрите, перед вами сейчас фьючерс э, евро э, и тот прогноз, который мы с вами делали на предыдущем вебинаре. Э, по сути, предыдущий вебинар у нас 22 число было, График находился вот, где цена находилась вверху, в районе приблизительно 1.1250-1.1260 к фьючерсам. Соответственно, я рисовал, что вниз, ожидая коррекционное движение, и затем уже добыть цены вверх. А по большому счету, принципиально здесь ничего не поменялось. Смотрите, дело в том, что цена подошла в зону достаточно серьезного накопления предыдущего объема. То есть я в последнее время достаточно активно показываю, Рыночные профили, то есть на что прежде всего нужно обращать внимание. То есть, здесь частично смешанная техника. Технику я э, особо не показываю. Я показываю уже в виде конечного результата, чтобы не нагромождать э, различными нюансами использования. И если смотреть э, на ключевой профильный объем, он находится в районе 1.12.45. Отскок от профильного объема у нас фактически был. Вот. Но э, вся Сольная ситуация заключается в том, что все равно я лично не ожидаю глубокой коррекции цены вниз. То есть коррекция, да, коррекция будет, но вряд ли она будет глубокой. Сейчас я вам приблизительно покажу, насколько я вижу дальнейшее движение. Смотрите, значит, коррекцию я считаю, что тут есть пару вариантов. Принципиально, скажем так, ничего не поменялось на рынке, но есть некоторые существенное уточнение. Дело в том, что рынок достаточно большое количество времени уже а, находился здесь в верхнем сегменте, где диапазоне приблизительно 1.12 э, ровно, 1.12.60 условно назовем такой небольшой коридор накопления. Вот, и если сравнивать с полностью всем движением, которое было сделано снизу вверху, давайте с вами прямо сейчас посмотрим. Значит, у нас вверху пока что так, пока что у нас даже до рейтингового объема не дошло. То есть, если ключевой объем у нас ниже, рейтинговый объем у нас еще ниже, то здесь пока что не хватает сил для того, чтобы цену действительно крупно развернуть. То есть, что это нам дает? Понимание чего? Это дает нам понимание того факта, что пока что еще не сформированы, не сформированы действительно такие ситуации для того, чтобы... Крупные рыночные участники могли действительно цену прокопнуть значительно ниже. Поэтому я по-прежнему целюсь в диапазон приблизительно уровень 1.1360, от которого уже можно будет с большей доле вероятности рассматривать действительно значимую, значимую глубокую, глубокую коррекцию. То есть под словом «глубокую» это приблизительно уровень пока что 1.0940. Здесь у нас находится до сих пор текущий депок месячный майский, и соответственно здесь же еще и ключевой уровень был ранее мы вот сейчас обязательно с вами тоже отметим Давайте вот так с небольшим зазорчиком возьмем вот у нас есть очень красивый уровень который также с депоком совпадает если их уже полностью синхронизировать это получается уровень 10940 вот поэтому по большому счету принципиально здесь у нас с вами ничего не поменялось то есть я по-прежнему как и раньше ожидаю что все таки сделают добой вверх. Возможно, немножко э, смогут удлинить вниз коррекцию, но, опять-таки, пока что все это в рамках э, исключительно коррекционного движения. То есть серьезной коррекции я от евро пока что не ожидаю. Очень многие э, сейчас пытаются евро продавать, э, говорить о том, что достаточно долго там движется без, без отката и так далее. Вот, но я в этом плане немножко другого мнения, потому что, как показывал уже неоднократный рынок, если вам кажется, что цена на какой-то актив находится слишком высоко, то знайте, он может находиться намного выше. Вот, Поэтому по-прежнему остается основной вариант развития событий, что произойдет добой цены вверх, а только после этого уже, после уровня достижения как минимум 1.1360, уже можно будет рассчитывать на более-менее значимую коррекцию, приблизительно в районе 350 тиков. Вот, собственно, тот Анализ, который есть сейчас по евро, он практически полностью совпадает с тем, что мы с вами чертили на предыдущем вебинаре. И плюс ко всему облачный объем, профильный объем, его границы уже цена как раз достигла данного объема и по сути он выполняет роль достаточно хорошей поддержки. Вот, поэтому пока что Депок находится внизу, достаточно хорошая поддержка, Условия для продажи консервативных пока еще нет. Вот такая ситуация у нас с вами сейчас на рынке по фьючерсу евро. Гораздо интереснее ситуация выглядит по фунту. Я его заранее вам уже подготовил, чтобы вам удобнее было понимать то, о чем мы с вами сейчас будем разговаривать. Смотрите, вот у меня, у меня сейчас будет вопрос ко всем слушателям вебинара. Скажите, как вы считаете, сформированы ли условия для консервативной дальнейшей консервативной продажи по фьючерсу британского фунта? Как вы считаете? Да, нет, и буквально вот вкратце, если можете, то есть ваше обоснование. Мне интересно услышать ваши мысли, а потом я уже донесу свою мысль и объясню, как сам вижу данную ситуацию. Вот у нас поддержка активно подключается. Давай поддержка, тоже <смех> расскажите нам свое мнение. Так, Алексей считает, если тест объема, то да. Хорошо, Иван считает, не совсем. Геннадий считает, что условий вообще пока еще нету. Хорошо. То есть каждое мнение, на самом деле, оно, естественно, индивидуально ваше. Вот. И каждое мнение, ну на самом деле, правильно в том в той интерпретации, в том контексте, в который вы в него закладываете. Да, Алексей, я, я понял, что имеется в виду тест флэта, ну, если говорить еще более грамотным объемным языком, это тест э, зоны баланса, зоны накопления. Ну, главное, что смысл тот же. А, хорошо, значит, смотрите, я на самом деле согласен с тем, кто сказал, что действительно есть уже предпосылки для дальнейшей продажи фунта, я вам объясню, почему. Смотрите, есть такая вообще концепция очень-очень простая, которая, в принципе, на самом деле должна быть абсолютно в каждой книге по трейдингу, особенно для новичков, которые должны знать, что тренд движется ровно до тех пор, пока откат на экстремумы у вас не начнут пробиваться импульсом в обратную сторону. Что, что это означает, другими словами? Что у вас есть импульс сейчас вверх, и формируется откатные экстремумы по ходу движения импульса. Первый откат на экстремум. Я сейчас буду в виде горизонтальных линий это показывать. Второй, значимый. Затем. Третий можно поставить, сейчас посмотрим где тут минимум у него, 1,2898. 128. Ага, вот здесь вот аж. это у нас третий откат на экстремум. Вот отлично. Значит, для чего я вам показываю данный уровень? Смотрите, есть такая очень еще интересная формация, называется формация трех экстремумов. Она далеко не всегда ее нужно использовать, но есть определенные ситуации, где она ну, просто очень красиво вписывается. В данном случае, когда у вас есть импульсное движение и после импульсного движения у вас есть Две значимые коррекции и формирование трех экстремумов. первого здесь второй, второй можно засчитать как комплексный. И третий, вот, финальный, крупный вверху с повторным вливанием. Объем в объеме, это отдельный паттерн по использованию точных ластерных объемов. Вот. Смысл заключается в том, что у нас есть уже перекрытие последних, даже не одного, а последних двух откатных экстремумов вот раз и вот два полностью перекрыли и закрепились ниже вертикальный объем у нас здесь повышенный то есть это говорит о том что здесь у нас была сделана кульминация то есть кульминация продажи по-любому будет достаточно глубокое движение вниз вопрос в том насколько, насколько глубокое движение вверх у вас будет перед походом вниз я чаще всего обращаю внимание либо на импульсные уровни, либо на зоны продавцов, или же в случае, если это, скажем, было перепозиционирование, то смотрю на экстремумы, которые изначально выполняли роль сопротивления, были пробиты, вначале в одну сторону, затем в другую, и в дальнейшем по-прежнему оставались сопротивление, но уже для нового движения. Вот, и поэтому, если все это суммировать, у меня получается вот такой анализ по фьючерсу британского фунта. Это заключается в том, что действительно, я считаю, что разворот здесь уже полноценный, а, заготовку для разворота уже дали. То есть вероятность этого крайне высокая. Если вы посмотрите на профиль, который я специально здесь показал, вы увидите, что вверху достаточно а, существенное количество объема было накоплено. Если я вам сейчас даже раскину данный профиль вплоть до с самого начала движения цены снизу вверх, то вы увидите разницу. Раньше, вот э, те, кто помнит на предыдущем вебинаре, мы э, то же самое рассматривали с позиции профильного объема. И внизу был ключевой объем, вверху его не хватало. А вот теперь скажите, как вы считаете, достаточно ли вверху накоплено уже объема для того, чтобы цену двинуть вниз, вплоть до тестирования нижней границы объема? То есть, уже, с учетом нынешней ситуации, уже до рейтингового объема. Активная поддержка, мне это нравится. Да, конечно, совершенно верно. То есть, вверху уже дали достаточное количество объема для того, чтобы действительно попытаться протолкнуть цену ниже. И первичный импульс это уже показал, но при первичном импульсе я стараюсь никогда вообще не входить, у меня здесь вверху были продажи, но я их закрыл буквально с маленьким плюсом, потому что ситуация с таким вот накоплением была очень опасна, могли еще раз легко пробить, а только после этого дать импульс, поэтому не хотел лишний раз рисковать и ждал просто уже нормального выхода цены с нового накопления. И наше накопление вверху, с учетом полностью всего движения снизу вверх, оно для нас является теперь уже ключевым. А вот нижнее накопление это уже рейтинговое. Вот в чем заключается э, данная ситуация и смысл движения по футболу. Поэтому я считаю, что действительно у нас здесь есть условия уже для достаточно консервативных продаж на ретесте. Не так уж далеко вверх цене идти, тут порядка 90, 95 тиков. До ближайшего ордера, как вы видите, я уже э, расставил два ордера с общим стопом и просто буду ждать, пока цена их коснется и затем идет вниз. Промежуточные здесь есть тоже еще небольшие зонки часовые, но если честно, я не, нет у меня ни малейшего желания от них уходить. Я все-таки буду ждать более значимую зону. Вот, собственно, тут прогноз по пункту, который я считаю на данный момент наиболее актуальным. Тестируем зону баланса вверху. И улетаем как минимум 1.2640. Это самая ближайшая цель. Возможно, движение будет вплоть до уровня 1.25. Я этого не исключаю, но и не утверждаю. Для начала 1.2640, а там посмотрим. Вопросы ко мне по анализу британского фунта у вас есть? Угу. Да, почему стоп именно там? Значит, изначально вообще я всегда стараюсь ставить стоп за ключевые экстремумы. Но в данном случае дело в том, что если вдруг каким-то чудом решат сделать такой жесткий ценовой выброс, какие-нибудь геополитические конфликты и прочая какая-нибудь фигня если произойдет в мире, особенно в Великобритании, то в случае, если будут стараться делать выброс вверх, то сделают его по-любому пробив уровень 1360, То есть вероятность этого, если будут делать вынос, то вероятность пробоя данного уровня процентов 90. Поэтому вполне логичным возникает вопрос, зачем нам искусственно увеличивать стоп, если все равно, если будут разводить, то все равно тогда выбьют по полной программе. Поэтому я поставил а, за а, так, так называемую промежуточную зону продавцов Ее максимум. 1324. Я взял еще дополнительный на всякий случай отступ 15 тиков, Этого более чем достаточно. Поэтому стоп я решил поставить, если брать от первого ордера до финального стопа ровно 100 тиков. Стоп, да, не маленький, но здесь такая ситуация, что накопление размашистое и приходится работать именно в таком стиле. Поэтому я ее, собственно, разбил на два ордера, верхний и нижний. Все, ни выше, ни ниже я входить крайне не рекомендую. Это эти два уровня наиболее актуальны, наиболее безопасные и обоснованные для входа на продажу. Вот поэтому и стоп за экстремум ключевой ставить смысл нет, потому что если будет выносить, то его по-любому искусственно увеличивать на 20-30 тиков, ну, просто лишний раз не хочется. Так, отлично. Смотрю, вопросов у вас нет. Поддержка спросила ссылочку на скачивание торговой платформы от Можете перейти по ссылочке и зарегистрировать себе демку сроком на две недели. Так, ну что ж, а мы с вами продолжаем. Значит, следующий у нас с вами обзор по фьючерсу австралийского доллара. Здесь снова-таки ситуация абсолютно не поменялась. Я вам показывал движение, ожидается движение вверх. Вот как раз к объемной зонке, вот она. Я сразу показывал, как ключевой уровень. 0.7530 и движение к этому уровню цена, как видите, дошла 15 тиков и уже обвалилась как минимум в, рам в рамках коррекции. Вот, значит, у меня тут осталась одна вспомогательная еще трендовая линия, которая выполняет достаточно хорошую роль поддержки снизу веры. Да? И фактически пока что до сих пор ситуация, та что, та, что я показывал на предыдущем вебинаре, она до сих пор актуальна. Сейчас мы немножко дополним наш график, посмотрим, что у нас здесь, возможно будут какие-то дополнения, сравним накопление, которое у нас было в итоге сделано. Так, давайте мы сейчас даже профиль полностью раскинем, ага, накопили здесь более чем прилично, так, по мере самого движения вниз, реакция на предыдущий профиль у нас здесь. Была уже сделана. Это хорошо. Значит, соответственно, тестирование, ну как минимум вниз пройдет до так называемой зоны вращения плюс. Еще здесь находится у нас депок, точнее находился до сегодняшнего дня. Вот, поэтому в случае, если захотят все же при укреплении индекса доллара сделать разводку, то опять-таки все, все остается в силе, что мы с вами чертили в предыдущие разы. В целом, если оценивать среднесрочную ситуацию по фьючерсу австралийского доллара, то я по-прежнему ожидаю достаточно серьезное движение вверх. То есть я не вижу какого-то а, крупного ослабления австралийца, потому что по сути сейчас австралийская новозеландец это наиболее сильные валюты на данный момент. Вот ну, И с учетом, конечно, евро. Евро тоже сейчас достаточно неплохо себя показало. Вот. Поэтому серьезного снижения я лично абсолютно не жду. Лимитами тоже, как видите, я не спешу уходить Сюда я пока что лимиты не расставлял. Вот. Но подожду, когда цена уже спустится ниже, и если здесь начнут действительно вливать крупный точный объем, лично для меня это будет достаточно хорошим сигналом, подспорим для того, чтобы войти на покупки. Вот. В случае, если этого не произойдет, цена будет планомерно падать, тогда при подходе к данной... Трендовая я просто буду наблюдать за тем, сделать или сделать вливание, какие формации здесь будут э, отрисовывать цена. Если просто быстрый выброс вниз, возврат вверх и формирование зоны покупателей, от таких зон я очень люблю входить, они очень хорошо себя отрабатывают. Вот. Ну а пока что здесь ждем анализ такой же, как и был в предыдущий раз, поэтому по-прежнему ожидается комплексное движение цены вверх. По австралийцу, я думаю, ситуация вам понятна. А вот на Мазеландии как раз ситуация немножко поменялась. В прошлый раз мы ждали, что могут сформировать еще один финальный добой вниз, а затем разворот вверх. Вот. Но в итоге финального добоя вниз здесь у нас не состоялось. И сразу решили цену развернуть вверх. Вот. А я здесь, не помню, это, наверное, не на вебинаре рисовал. Это своим ученикам на занятии показывал еще на прошлой неделе как ожидается движение вверх, то есть здесь мы изначально разбирали само движение на целые секционные блоки, то есть что за чем идет, какая последовательность, вот. и сейчас мы с вами еще немножко тоже дополнительно разберем, посмотрим, что у нас здесь будет. Значит, смотрите, ключевые экстремумы по сути уже были взяты. Все, по новозеландцу экстрему взят. И обратите внимание, вот в целом на теку, текущую картинку. Сейчас чуть-чуть увеличу. Вот так вам вот не видно В общем, сейчас я поставлю вертикальную линию. Вот у нас вертикальная линия. Сделаем так, чтобы ее хорошо было видно. Вот она. И давайте э, с вами немного. Порассуждаем. Те, те, кто достаточно давно присутствует на моих вебинарах, как вы, как вы считаете, сейчас вот на данный момент а, среднесрочный потенциал по фьючерсу новозеландского доллара, в какую сторону он будет направлен? Вот просто пока что скажите свое мнение, в какую сторону, вверх или вниз? Там дальше я уже скажу свое мнение и полностью обосную, почему. О, не часто такое бывает, у всех прям единогласно. Угу. Хорошо. На самом деле, меня очень радуют ваши, ваши ответы. Действительно, все единогласно считают, что вверх. Собственно, вашу логику я прекрасно понимаю, почему вы считаете, что вверх, и полностью вас поддержу, полностью с вами согласен в этом вопросе. Почему? Потому что да, действительно, красивый выброс цены вверх был. Вот, но здесь есть еще очень интересный такой момент. Дело в том, что обратите внимание вот на данный участок графика. То, то есть у нас здесь было сделано достаточно интересное накопление. Оно было сделано с наклонным балансом. Причем наклонный баланс внутри предыдущих. То есть это более сложные модели, чем просто обычно, как вот здесь вот вверху как флетовая ситуация, и дальше уже то есть накопление, и дальше уже пошло распределение вниз. Здесь идет уже наклонное накопление с частичной фиксацией предыдущих продаж. Вот. Затем внизу новое и еще более значимое накопление, и после этого уже ценовой выброс вверх. То есть в таких ситуациях можно уже даже профиль раскинуть нам полностью. Вот так вот даже чуть-чуть наперед его взять. Для чего мы это делаем? Смотрите, то, что вверху сейчас находится ключевой объем, это абсолютно нормально, потому что здесь мы захватили еще новое движение. Но две фазы накопления с выходом вверх, с красивым импульсным выходом. То есть фактически данные формации это очень-очень такое заковыристое перепозиционирование на рынке, то есть перепозиционирование с продаж на покупки, потому что если вы более крупно оцените масштаб движения, у меня даже котировок на там надо еще докачивать, то среднесрочно, даже долгосрочно идет крупное движение снизу вверх, и затем такая затяжная длительная коррекция, формирование первого, второго, третьего экстремума, перекрытие, ложный выброс вниз. Сквозь два уровня и импульсный выход цены вверх. То есть здесь действительно находится очень крупный покупатель. Если же здесь очень крупный покупатель, то, соответственно, движение вверх состоится тоже очень значимое. Сейчас пока что мы с вами приблизительно раскинем ситуацию к уровню 0.7230, то есть к верхней границе а, об, тоже профильного объема. Он не рейтинговый, конечно, но но тем не менее вот снова вид, потому что рядышком здесь находились также важные уровни. То есть я никогда не смотрю в чистом виде, а, только лишь объемные зоны, я всегда сравниваю их с уровнями. Уровни здесь просто замечательные. То есть уровень 072.30 по фичу это другими словами, называется у нас уровень вращения. Вращение здесь было сделано просто шикарно. Вот, и поэтому это ваша реальная цель в среднесрочном плане. Поэтому я буду рисовать вам движение именно к данному уровню 0.72.30. Вот в каком виде я ожидаю дальнейшее движение по фьючерсу новозеландского доллара. Почему лимит у меня находится именно здесь и почему их снова два, как на примере того же фунта. Дело в том, что у нас есть первая зона покупателей. Она вот здесь находится. Я сейчас отдельно прямоугольником покажу. Вот она. Очень красивая зонка покупателей, она на самом деле тоже очень, очень хорошо работает. Далее. Здесь же есть близлежащие ключевые уровни. Раз, два. Плюс здесь же у нас находился, правда, чуть выше депок. Один, это апрельский депок и майский депок по-прежнему находится у нас внизу. Вот. Поэтому стоп в данном случае имеет смысл ставить уже за предыдущий свин вниз. Вот. Теперь самое главное, чтобы цена вернулась, то есть добила до этого уровня. Продавать пока что я лично не хочу, хотя, возможно, если цена чуть-чуток выше а, пройдет, то там можно будет продать. Сейчас пока что условия очень слабые для продаж. Вот. Ну а вообще, ну, когда цена вернется сюда вниз, это будут, поверьте, одни из ваших лучших покупок, которые можно открыть на ближайшие 1-2 а месяца. Здесь покупки просто с отличнейшим потенциалом. Поэтому я вам крайне рекомендую действительно присмотреться к покупкам фьючерсов новозеландского доллара. Так, Вижу вопрос, почему сейчас не стоит продавать, что за условия. Касательно текущих продаж, объясню. Дело в том, что у нас пока что откаты минимум, которые формируются, они четко защищаются, то есть они не тронуты. Здесь какие нужны условия? Либо же перекрытие импульсом того движения, которое было сделано финально вверх, то есть по аналогии, как это было сделано по фунту, то есть нечто подобное. То есть видите, вот раз экстремум, два экстремум, откаты между ними промежуточные, три экстремум и перекрытие вниз, и тогда далее, только можно будет аккуратно продать. По сути, по новозеландскому доллару та же самая ситуация, просто чуть меньшего масштаба, скажем, на часовом таймфрейме. Поэтому если цена спустится приблизительно в район, 0,7 ровно, то можно будет уже при коррекции вверх, там, скажем, 0.7050 или 0.705, уже можно будет более консервативно продать. Так, вижу вопрос от поддержки. Денис, рассматриваешь ли вот такой сценарий? Сейчас посмотрю, что там за сценарий. Ага, экран не видно, вот сейчас вам тоже покажу. Так. Что у нас здесь? Давайте чуть-чуть увеличим. Ладно. Так. Ну, а чем он отличается? Здесь просто зигзагом для абц коррекции сделано движение вниз. По сути, это скопировано, скажем так, в предыдущий сегмент, который вот здесь вот был сюда Или вопрос в чем-то другом заключался? Или имелось в виду, что пробитие аж самого минимума? Если вопрос касательно пробития аж самого минимума, который внизу был нарисован, то, точнее сформирован, то здесь я очень-очень сильно сомневаюсь на самом деле, что его вообще цена тронет. У нас есть два очень важных уровня. Вот. Поэтому красным вариантом это более детализированный. Ну, я стараюсь, чтобы сильно не, не усложнять анализ, просто рисовать как цельными кусками. А, по поводу, что именно продажа, ну, еще раз говорю, сегодня выходной, завтра вернется волатильность. Когда волатильность вернется, выбросы могут произойти абсолютно в любую сторону, могут ложно еще раз вверх добить, а затем уйти вниз. Тем более, я не показывал график с другой платформы, но техническими методами чуть выше есть еще недобитые цели приблизительно в районе 0.71. В районе 0.71 есть еще потенциал подхода к этому уровню 0.71, а только затем уже движение вниз. Поэтому я не спешу продавать на текущий. Вот, а что же хитрешь? Не, не, не хочу так влезть, ну, как, лишь бы войти. Здесь лучше подождать. Технические методы тоже очень хорошо могут подсказывать. Так, движемся дальше. Франк. Франку в прошлый раз здесь тоже рисовал ситуацию, показывал даже, где у нас ордер здесь вверху находился. По сути, опять-таки, ничего не принципиально не поменялось. То все, все то же самое, что и по евро. То есть вот у нас есть опять-таки ключевые уровни, которые еще являются вращением. Вот один из них я показал, 1.0410. Есть, конечно, и выше, но как минимум самый ближайший из значимых это 1.0410. Есть еще 1.0360, но э, он скорее вторичный. Я бы его больше назвал как промежуточным таким вторичным уровнем. Поэтому целью на 1.0410. Вот. В целом ситуация ну, как, как была, так и осталось? осталась. То есть, смотрите, так. движение вниз, дабы вверх. Меня смущает только тот факт, что это ну, очень-очень слабая а, реакция на продажи. Очень слабая. Поэтому даже если приблизительно вот так вот рас, раскинуть тот профиль, который есть, то есть здесь накопили, да, по большому счету немного, но то обратите внимание на соотношение, сколько здесь объема находится вверху и сколько по времени цена накапливала его выше, и сколько объема находится вот здесь вот, буквально чуть ниже. Вот и При этом здесь цена была по времени раза так в 3 меньше. Поэтому ну, по большому счету здесь пока что поддержка очень хорошо себя показывает. Вот. Поэтому я считаю, что ну, приблизительно вот такой вариант развития событий будет носить приоритетный характер. То есть хотя бы вот вот в таком виде. Если ее чуток удлинят, ну, ради бога, все равно ситуация принципиально не поменяется. Просто будет чуть глубже коррекция и затем уже домой. Сравниваем с евро. То же самое. Видите? Поэтому... Особо они не отличаются. Канада. Канада выглядит поинтереснее. В прошлый раз я показывал такую ситуацию, что коррекцию вниз ожидал. А вот к этим как раз ключевым уровням мне они очень нравились. Вообще очень красиво на самом деле все выглядело. Но цена, к сожалению, немного сюда не дошла. Ну вот. И затем уже сформировали выброс вверх. То есть вверх здесь, как я показывал движение вверх, так оно, собственно, и в приоритете и остается. То есть Изменений здесь, здесь как таковых нет. Давайте я объясню, почему верх. Дело в том, что вообще сырьевые валюты, они в плане своих коррекций, их формируют очень глубокими. То есть глубокими это более 60%, то есть процентов по 70, по 80%. Вот. И поэтому канадец, это тоже далеко не исключение, фьючерс канадского доллара, он прежде всего очень тесно привязан к движению по нефти. Вот нефть крайне волатильный торговый инструмент, я его называю просто вот дурной инструмент. Вот. И, соответственно, Канада ведет себя приблизительно аналогичным образом. Смотрите, здесь я уже раскинул не просто на последний сегмент, а полностью на все падение, такое глубокое которая была сделана счет уровня 0.77 вплоть до уровня 0.72,5. И, соответственно, самый крупно объем у нас находится, вот прямо сейчас, может сказать, цена находится в его диапазоне, но все же ключевой, действительно значимый, здесь чуть выше есть объем. Есть промежуточные уровни, то есть те, которые будут, естественно, выполнять роль достаточно неплохого сопротивления. Вот один из этих уровней, вот он, раз, здесь он в итоге отработал еще раз. Ну, плюс еще ведущие были здесь как э, зон, зонка обращения некая. Вот. Но я считаю, что это пока что вносит себе просто не более чем коррекционный характер. То есть э, здесь вниз цена откорректировалась, но основное движение пока что все же по прежнему остается по направлению вверх. Вот. Поэтому, скорее всего, будут взяты уже здесь финальный, финальный добой будет сделан. Вот. А затем уже можно будет опираться также на ключевые уровни. Сейчас мы с вами приблизительно прикинем вот один из них. Я их вот также синхронизировал вот с данной зоной. И еще один уровень у нас будет находиться вот здесь. Приблизительно 0,7390. Вот раз. И вот 2. То есть, как видите, в принципе, цена находит по данным уровням ценовым, как, как по ступенькам. Вот. А если говорить уже о среднесрочном движении, то здесь у меня по большому счету сомнений особо нет. В среднесроке я Канаду вижу вот в таком виде. То есть, на перехай. На перехай как минимум уровня 0.7570. А Почему? Потому что я уже говорил о том, что Канада движется за нефтью, то есть это сырьевая, классическая сырьевая валюта. Вот. А нефть я еще с декабря жду касательно BTI на уровне как минимум 60 долларов за баррель. Вот. По бренду там порядка где-то 63-64 долларов за баррель. Вот. поэтому синхронизировано получилось с движением по Фьючерс у канадского доллара. Соответственно, если вы торгуете на Форексе, то у вас это будет зеркальное отражение котировки. Для того, чтобы перевести данные уровни спотовые на Форексе, вы единицу просто поделите на данные уровни и обязательно учитывая величину forward point. То есть это будет ваша разница. Вот поэтому фьючерс Канады выглядит у нас вот таким образом. Разворота вниз здесь особо я пока что не вижу. Вопросы по Канаде у вас ко мне будут? Давайте, ребят, не стесняйтесь. Так, иена, иена, иена. Значит, по иене в прошлый раз я показывал, куда по цене возможен добой. Вот чертил конкретно уровень, еще и также же... Вспомогательно трендовую раскидывал. Она у нас вот так вот выглядела раз, два, через два экстремума. И как раз так думал красивенько подойдут к уровню. трендового отсюда уже готов. Так. Руки часа. Думаю, сейчас нормально продам. Угу. Продал нормально. Цена в итоге порядка 30 тиков не дошла. В общем, это на рынке в последнее время вообще норма. Надо либо не доходить, либо переходить в вот, вот такое вот все. Вот. И по сути цена вот застопорилась вот в таком сегменте. То есть специально данный канал очерчен был с двух сторон. Почему? Потому что а, подобные вещи очень часто на рынке на самом деле происходят. Здесь было сделано предыдущее достаточно хорошее, значимое накопление. Вот. И а, данное накопление оно сейчас а, носит в себе. Характер для продолжения тренда, трендового движения. Вот, я Специально сейчас вам вот в таком виде покажу, профиль, чтобы вы просто увидели, как, какая здесь происходит разница. Единственный момент, смотрите, очень часто происходит такая ситуация, что после возврата цены в зону предыдущего накопления, даже с учетом двойного проброса и вверх и вниз, цена будет идти вверх, то есть в сторону первого выброса. Но, скорее всего, уже после того, как по времени и объему в новом сегменте проторгуют приблизительно такой же объем, как и по времени, как и было в предыдущем. То есть комплекс на предыдущее накопление у нас было с вами, так, на вскидку возьмем, порядка 70 свечей. Здесь у нас сейчас порядка 47. То есть где-то в течение завтра, послезавтра, скорее послезавтра уже, возможен потихоньку выход с этого. Диапазонная, трендовая, естественно, будет уже здесь пробита. Вот, и произойдет выброс цены вверх. Поэтому анализ здесь абсолютно не меняется, он только немножко лишь дополняется. Давайте мы сейчас с вами его откорректируем. То есть движение вниз в рамках коррекции и накопления нового объема. Вот. Ну и, соответственно, в дальнейшем красивый ценовой выход цены вверх. Очень красиво, очень хорошее накопление. Двойная разводка. Вначале вверх, затем вниз. И чаще всего цена будет двигаться именно в сторону первой разводки. То есть вверх. Подобная информация я раньше частенько как раз использовал и давал эти паттерны на своих групповых занятиях. То есть тоже, чтобы знали, что. При двойном разводке сейчас в сторону первого выброса цена идет. Вот, поэтому здесь ситуация, я считаю, тоже достаточно красивая. Кто торгует на валютном рынке форекс у вас это будет, естественно, зеркальная котировка USDGPY. И если мы сейчас ожидаем движение вверх, то у вас это будет движение вниз. Чтобы перевести данные уровни в котировке на Forex, вы 100 делите на величину уровня. Не забывайте также о том, что иена это у вас также на самом деле сырьевая валюта, которая подвязана уже не к нефти, она подвязана к золоту. Поэтому как будет двигаться золото, так будет, будут двигаться котировки по иене. И сейчас мы как раз с вами золото детально разберем. А вот и золото наше. Смотрите, значит, по золоту здесь ситуация достаточно интересна. Давайте я сейчас пока вам ничего говорить не буду, лучше задам пару вопросов, а затем уже объясню свое мнение. Так, секундочку, вижу вопрос. Денис, как считаешь, приближающиеся экспирации валютных фьючерсов повлияют как-то? Ну естественно, перед экспирацией, у нас у нас остается через две недели, перед экспирацией ключей у нас потихоньку падает объем, происходит фиксация тех позиций, которые открывались по тренду, потому что они уже естественно, не будут перетекать в новый контракт. И чаще всего это у нас как раз начнется уже сезонность, то есть летний пойдет четко летний сезон. Вот, чаще всего летом уже, как, как правило, сохраняется те, та тенденция, которая изначально была... Uh, сделано еще ранее, то есть uh, на, на текущем контракте. Вот. По поводу рыночного движения, эту тему, если честно, и изучал и крутил ее тоже с разных сторон, изменяющиеся контракты и uh, разные их направления, взаимосвязь друг с другом. И, если честно, ну, по большей части это все высосано с пальца. То есть, та же самая сезонность, да, иногда проявляется, иногда сезонность вообще никак не проявляется. Даже на волатильности. Вот. Поэтому я на это как бы Скажем так, чуть-чуть посматриваю, но сказать, что прям ключевое значение это имеет для дальнейших сделок, то абсолютно нет. Вот сейчас пока что вы будете видеть в преддверии за две недели то экспирации фьючей, вы просто будете видеть падающую волатильность на рынке. То есть ликвидность будет уменьшаться, волатильность будет уменьшаться. Вот. И особенно в последнюю неделю там уже движения особо каких-то серьезных не будет. Поэтому будем уже заранее, через полторы недельки, переходить уже на новый контракт. Ну, вот, он уже будет торговаться как раз сентябрьский контракт. Вот, и там уже будет больше вероятность продолжения уже устоявшегося движения. Итак, вернемся к золоту. Смотрите, как вы считаете, ребят, по поводу золота? Сейчас у нас движение вверх, оно является полноценно разворотным и пойдет на пробовый уровня, скажем, 1375. Или это коррекционное движение и Ожидается ценовой, затем ценовой выброс вниз. Как вы считаете, здесь ну, такая очень интересная на самом деле ситуация. Вот многие вообще по-разному ее трактуют. У меня свое мнение на этот счет, я по мимо, тоже сегодня обязательно полностью обосную. Аквара считаю, что коррекционная. Хорошо, кто еще так считает, либо наоборот. Коррекция. Хорошо, то есть пока что, судя по вашим ответам, я вижу, что большинство считает, что движение коррекционное. Поддержка считает, что пограничная ситуация, а если держит объем, то пойдут вверх, скорее всего. Ну, по поводу вверх, здесь как раз речь была том об уровне 1375. Вот. Ну, давайте я не буду вас томить, объясню свое мнение об основе. Дело в том, что я совершенно не вижу сейчас никакого пробоя уровня 1375 и в ближайшем 2017 году уж точно. Дело в том, что движение вверх действительно, сама его структура очень-очень сильно похожа именно на коррекционное. Причем это одна из моих любимых коррекционных формаций. Это как раз пример снова-таки трех экстремумов. У трех экстремумов не в виде импульса, а в виде именно коррекционного движения. Первый экстремум – значимая коррекция. Второй экстремум – глубокая коррекция с практически полным перекрытием предыдущего накопления. И сейчас будет формироваться еще третий экстремум. Третий экстремум по своей амплитуде, он, правило, меньше э, будет по величине пробоя, чем между первым и вторым. То есть третий будет по своей амплитуде, сейчас примерно закинем, если здесь у нас было порядка 300 тиков, то здесь будет ну, тиков 200 где-то посмотрим. Так, да, где-то 200, максимум там 250. Интересует прежде всего вопрос, где цена реально может споткнуться. Здесь нужно применять уже несколько на самом деле методов и по полному построению делать, и по промежуточному. Сейчас мы с вами несколько построений сюда сделаем. Чуть-чуть применим наше знание касательно использования техники. Единственное, к сожалению, чертить данной платформе не очень удобно. Сейчас постараемся. Так, хорошо, значит, замечательно. У меня настроены здесь уровни специально на те зоны, которые появляются для глубокой коррекции. Значит, глубокая коррекция – это та коррекция, которая достигает приблизительно плюс-минус, это район 75%. 75% плюс-минус 3%. Итак, почему я выбрал именно эту зону? То есть я ожидаю движения как минимум по уровню 1310. Это самая-самая ближайшая, самая первая цель. Почему так? Смотрите, если даже разобрать данную ситуацию с позиции объема, я всегда стараюсь чертить не просто их от фонаря, они должны чертиться либо по четким структурам, либо же по трендовому движению. То есть у меня в этом плане очень жесткий подход. Если говорить о трендовом движении. На протяжении всего движения вы видите где конкретно были всплески. И самое главное, не просто начертить и убить Самое главное еще и понять, а если вообще реакция на этот объем. Потому что какого бы он красивый на самом деле объем не был Если на него при движении цены нет реакции, то он вообще не нужен. То есть толку от него ноль. Абсолютно. Поэтому любой метод, будь то техника, объем, что угодно, оно всегда должно подтверждаться у вас обязательной реакцией рынка, которая должна быть во всех случаях Итак, у нас вверху есть накопление причем заметьте не где-то если взять комплексное здесь накопление где-то в верхнем сегменте а четко у нас ключевой уровень это 1327 начало самой зоны объемов начинается приблизительно от уровня 1317 а у меня стоит как видите уровень 1311 исключился один но вообще это уровень 1311 почему я взял этот уровень потому что это уровень исключительно Взят по цене. То есть по цене это так называемая зона вращения. Вот, хотя я рассчитывал, что движение все-таки может действительно дойти повыше. Но, по большому счету этот уровень нам сейчас особо не нужен, потому что у нас уже есть объемная, точнее, техническая зона, которая сочетает в себе и данный уровень, и также половину профильного объема самой объемной зоны. Ну, вот. ну и плюс ко всему здесь еще и промежуточные зоны вращения тоже присутствуют. Вот. Поэтому если все это, все это вместе суммировать, здесь просто обалденная ситуация на самом деле для того, чтобы в дальнейшем сделки держать покупочные, вплоть до данной зоны и скорее всего даже до верхней границы. Ну, давайте пока что возьмем на вскидку, это будет у нас уровень 1320 долларов за унцию. Сейчас мы так и все лишнее удалим. Масштаб немножко изменим. Вот, отлично. В итоге получаем уровень 1320. Этот уровень не точный. Это именно в диапазоне он находится. Но этот диапазон просто шикарный в плане рассмотрения уже среднесрочных продаж. Причем продажи данного диапазона здесь будут достаточно глубокие. Самый-самый минимум это ну хотя бы к уровню. 1220. То есть, потенциал движения порядка 1000 типов. Так, вижу вопрос. Скажи, если покупка сработает и отступит эту покупку, будешь ли искать сразу продажу? Нет, думаю, нет. Дело в том, что сама структура здесь как бы тоже пока еще не ну, скажем так, не является импульсом, не является как таковой серьезно трендовой, но здесь я стараюсь оценивать комплексно. То есть, подход делать именно к комплексному анализу. Комплексное, я вижу, что вот реально есть недолитые цели вверху. Дело в том, что если рассуждать о том, откуда вообще конкретно произошел отскок в районе, сколько у нас здесь было, 1295, если так на вскидку взять, да, 1295, то вы видите, что по сути-то ну, здесь сказать о том, чтобы какой-то прям ключевой уровень здесь был, ну, это тоже не совсем так. Ключевые находились все-таки выше. Вот, вот уровень 1295. Здесь что? Здесь пропиливание было. Здесь уровни выше. Здесь уровни выше. Здесь, в принципе, близко, но тоже такое как бы 50 на 50. То есть, точности здесь для отскока не было. То есть, реакция была, мягко говоря, не очень. Вот, поэтому я все-таки рассчитываю на, на то, что движение вверх у нас э, будет иметь, да и сейчас до сих пор имеют именно приоритетный характер. Ну и плюс, помимо всего прочего, у нас откатные на экстремумы, они не тронуты. У нас вот ключевой предыдущий откатный экстремум, который является э, поддерживающим для э, трендового движения вверх. Вот. О, его не тронули, он абсолютно не тронут. Вот у нас как раз были покупки, как вы помните, от, отсюда открывались от уровня 1216, которые очень успешно а, были здесь в верхнем сегменте закрыты, вот, исходя из данного уровня показателя. Вот. Но здесь снова нужно смотреть на реакцию. То есть то, о чем я сегодня говорил, что всегда, абсолютно всегда смотрим на реакцию. Вот есть уровень 1265. Вот прям поставим четко, четко давайте его по уровню, чтобы прочувствовали всю боль ситуации. Так. Ну, так вот хотя бы, да? То есть у нас отрисованный уровень здесь есть, отлично. Мы видим, что цена подошла один раз к нему, отскочила. Так, здесь мы уже немножко напряглись. Подошла еще раз к этому же уровню, даже чуть-чуть не смогла до него там пару-тройку пунктов дойти. Отскочила. Но все-таки она пришла к этому уровню в третий раз и начинает уже в его диапазоне торговаться. То есть о чем это говорит? Это говорит о том, что присутствует действительно интерес крупного рыночного участника на то, чтобы протолкнуть цену как можно выше. Потому что если бы этот уровень был значимым для продаж, поверьте, даже не было бы и второго теста. Если, а если бы он и был, то цена бы уже сюда вот так вот не вернулась. Потому что, получается, возникает прежде всего такое чувство, что явно хотят протолкнуть цену выше. Вы согласны с этим? Если просто глядя сейчас... На график, скажите, у вас возникает такое чувство, что этот уровень, вроде да, вроде он и есть, вроде он хорош и обоснован, и все нормальное сопротивление здесь есть, но как-то уж слишком слабо рынок на него реагирует. Вот даже если вот так вот раскинуть, смотрите, видите, здесь, здесь есть крупный объем, да, действительно есть, но его явно пытаются пропахнуть выше. Вот, поэтому здесь э, первичное значение имеет реакция. Потому что объем, объем, объем объемом, но реакция цены в любом случае всегда должна присутствовать на этот объем. А здесь реакция нулевая, то есть есть усилия, есть пытаются делать отскок вниз, уже дважды попытались, и дважды это не, не принесло никакого результата. Вот. И здесь дали небольшой буквально э, импульсный уровень для покупок. Поэтому да, это сделка рисковая, я совершенно не отрицаю этот момент, рисковая, но. Потенциал все-таки ее хороший. То есть, как минимум, ну хотя бы до ближайшего экстремума, а это порядка где-то 350 тиков, цена может дотянуть. Вот, поэтому я лично предпочту здесь попробовать данную сделку. Если чуть больше детализировать то движение, которое я сейчас вижу, давайте с вами немножко, немножко пофантазируем наперед. Смотрите, раз. Ну, максимум вот так вот 2. И, наконец, финиш 3. То есть вот в каком виде я вижу дальнейшее движение по золоту. В моем пони понимании сейчас все-таки приоритетно именно покупка. И покупка с реальной целью приблизительно в районе 1320 долларов за унцию. Вот поэтому. Да, я предпочту рискнуть. Даже если э, я допущу ошибку, я все равно смогу исправиться, потому что отмена лично у меня будет полное перекрытие э, диапазона предыдущей проторговки, накопление нового, и тогда от верхнего уровня приблизительно в районе 1263, ты, ну, да, где-то так, 1263, я тогда войду уже на продажу. Но пока что этих условий здесь и близко нет. Исходя из того, что есть сейчас на данный момент и отсутствия реакции на продажу, то здесь как раз гораздо больше указывает на покупку. Поэтому мое мнение по золоту именно такое. И оно как раз у нас синхронизируется с иеной. Скажите, вам анализ и объяснение мои по золоту понятны? Угу, отлично. Нефть. Так, по нефти, значит, ситуация следующая. Смотрите, здесь ну, я лично ожидал приблизительно в районе 52.70. Вот реально это был уровень 52.70, здесь и трендовая линия проходила достаточно крупная. Вот вы можете видеть, как она построена. Плюс также достаточно важный профильный объем здесь же находился. Вот, и, и поэтому здесь было действительно просто отличнейшее зона предложения, скажем так. То есть зона предложения это та зона, от которой рассматриваются продажи. Вот. Цена не смогла дойти и при этом на заседании решений ОПЕК вы увидели, точнее мы все увидели, резкое импульсное движение цены вниз. Очень-очень такую вялая коррекция вверх. И что-то мне подсказывает тот факт, что движение вниз еще не закончено. То есть Нефть, она движется вот, последний, наверное, как, как минимум год, она движется очень так размашисто. То есть сказать о том, что резкие прям такие развороты делает, особенно в рамках коррекции, ну тоже не совсем так. Вот. Я по-прежнему, как, как упертый баран, буду продолжать утверждать о том, что уровень 60 для меня является приоритетным, что я буду ждать именно в районе уровня 60 и ниже. Вот, вот, уперся я в эту, в эту цифру, и все, я много раз об этом упоминал. Вот, в целом, сама зона спроса находится немножко ниже. Как видите, у меня пока что лимит стоит на 47, это я уже там, с учетом ну, все, всевозможных отступов там, всего на свете, как говорится, здесь учел. Данный лимит и его расположение. И, в принципе, я как минимум сейчас на пробой уровня 53,75. А откуда вообще взялась эта зона? Давайте посмотрим, То есть зона. Непосредственно взята по срезанным телам свечей с учетом диапазона а, теней. Это предыдущее, предыдущий ключевой экстремум, который выполняет роль поддержки. И плюс к этому еще... Здесь же у нас находится, нужно переходить на дневной тайм, здесь у нас находится зона покупателей в рамках четырехчасового тайма. Это у нас так, так называемая уже зона импульсная, то есть импульсная зона покупок. Так, вижу вопрос в чате, как привести платформу в такой вид, как, как сейчас у Дениса. Для этого нужен шаблон. Для того, что ну, мне, мне шаблон на самом деле абсолютно не жалко. Зарегистрируйтесь тогда по ссылочке Атаса, который сейчас поддержка написал в чат. он Чиканет soft и web Атас. Нажмите в, в чате. Вот сейчас покажу. Вот ссылочка. И, за, и затем уже после этого напишите мне в скайп, вот, и я вам вышлю уже те рабочие шаблоны, которые вы сейчас видите на, непосредственно на каждом вебинаре, ну, которые я использую у себя в торговле. Но они все настроены на четырехчасовой тайм, это я сразу предупреждаю. То есть на мелкие таймы, там уже другие настройки кластеров нужны. Да, хорошо. И поддержка, бросили, да, уже бросили скайп, поэтому напишите, я шаблоны вышлю. Хорошо, значит, обуслов... обусловлено этот ордер по двум критериям. Уровень раз плюс импульсная зона покупателей 2. Вот для меня это более чем значимые условия. Для открытия дальнейших покупок. То есть я не утверждаю о том, что цена обязательно все дойдет. Возможно, чуть-чуть не дойдет, он на 47-50 споткнется. Но если все-таки будет действительно значимое, серьезное еще продолжение движения вниз, все будут кричать о том, что нужно срочно-срочно продавать. Но чем громче начнут об этом кричать, тем больше я куплю. Вот И, соответственно, сейчас пока что на данный момент прогрессирующая реакции от продаж я лично не наблюдаю. Поэтому и если будет движение вниз, то в идеале, конечно, это если получим три экстремума. То есть сейчас откат первый идет. Вот если сразу улетят вверх, тогда будут уже лететь на пробой уровня 53.75. Здесь продавать сразу я вам крайне не рекомендую, потому что цена и вообще данный актив нацелен на пробой данного уровня. Вот поэтому, соответственно, в общем, я рассматриваю как и прежде по направлению движения вверх. Такое мое мнение по Нефти марки ВТАИ. От уровня 47 можно уже действительно консервативно, аккуратненько покупать. Максимальный стоп здесь 45-50. Реальный потенциал сделки на пробой уровня 53-75. То есть движение примерно к уровню 54. Потенциал 700 тиков. Так, вижу вопрос. Денис, ты учитываешь результаты заседания ОПЕКа? скажу как есть. Раньше, да, раньше я следил за пресс-конференциями ОПЕК, как они выступали, как Саудиты себя вели, как там в отношении Ирана было, и, да, как там Россия высказывалась тоже по поводу сокращения там, добычи и так далее. Потом в конце концов в один прекрасный момент понял, что все это просто фарс на публику. На самом деле складывается такое впечатление, что ОПЕК сам не понимает, что ему делать с этой нефтью. То есть они уже, знаете, как из, из крайности в крайность, э, на самом деле, кидаются, постоянно пытаются то заморозить добычу, то снизить ее. Но поймите, один, один интересный такой простой момент. Дело в том, что э, фактически, да, я рассказывал о том, что добычу снизили и так далее, но периодически просачивается информация о том, что э, стоят просто танкеры, которые перегружены этой нефтью. Хотя при этом добыча сниженная. Получается, что реальные запасы нефти в разы превышают те, которые официально опубликованы при релизе. Вот. И, и таким образом, потом буквально на тех же слухах, рынок нефти просто снова обваливается. То есть сейчас это рынок очень манипулируемый, причем это даже уже не скрывает. Если раньше хоть цены как-то еще действительно поддерживали, то сейчас нефть просто стала самым обык обыкновенным, манипуляционным уже инструментом, который опек кидает уже просто как хочет. Причем в большинстве случаев даже уже не контролирует эти движения. Поэтому в последнее время я фоновую макро, там, информацию касательно статистики по заседаниям, пресс-релизы, какие там сокращения добычи, фактические запасы уже просто наполовину пропускаю мимо ушей, потому что очень часто я помню моменты, когда на э, уменьшенных запасах цена просто камнем падала вниз. В следующий раз на этих же уменьшающихся запасах она летела вверх. Поэтому здесь еще во многом зависит не только голые цифры, а еще и то, кто и что скажет на пресс-конференции. Поэтому, честно, лучше здесь уже рассматривать больше с позиции э, техники и, соответственно, с позиции вашего понимания рыночной ситуации. Потому что если именно... Копать в сторону фундаментала, особенно фундаментала по нефти, а здесь сейчас один из самых грязных фундаментальных показателей, то можно погрязнуть очень-очень надолго. Поэтому, если так в целом ответить, да, в уме учитываю, но не, это не является у меня ключевым решением для принятия торгов, торговой сделки, для открытия торговой сделки. Вот мой ответ хорошо, по нефти я вижу, что вам ситуация понятна. Остается у нас еще индекс доллара, там интересная ситуация, я вам покажу, кстати, как он синхронизируется с евро. И S&P 500, я ранее обещал рассматривать индекс S&P 500, поэтому свое слово я буду держать. Смотрите, по индексу S&P 500. Говорится, мышки плакали колористом, продолжали жрать кактус. В общем, я та самая мышка. Вот. А здесь, если помните, на предыдущем нашем вебинаре я показывал картинку о том, что будут точно идти на пробой уровня 1205. То есть туфу, 1205, 2405. То есть ну, здесь у меня абсолютно никаких не было сомнений на этот счет. Вот. И единственный момент это, где они конкретно вверху могут остановить. Дело в том, что э, сам по себе S&P 500 сейчас вошел в достаточно серьезную фазу турбулентности. Если сейчас уменьшить график и в целом посмотреть на подобные фазы, то вы увидите, что э, предыдущие движения э, формировались более чистыми, а сейчас, когда была предыдущая э, достаточно значимая, это такая относительно глубокая коррекция, то есть относительно последнего сегмента. Вот, после формирования вот данной значимой коррекции цена уже стала вести себя совершенно по-другому. Она сменила характер движения. И этот характер уже, уже стал а, не трендовым, а характер добой. То есть чаще всего такие вещи, они формируются, ну, скажем, за год, там, иногда за полгода или полтора года, ну, где достаточно сложно сказать, в среднем где-то за год а, до обвалов. То есть такие моменты очень часто на самом деле бывают. То есть подобный момент вы можете вот здесь увидеть еще в 2016 году летом, когда приблизительно схожая была ситуация, тоже коррекции, затем такие добоины, добоины, начали накопление, накопление, потом очень глубокую сделали коррекцию, только затем уже выход произошел цены вверх. Сейчас ситуация абсолютно аналогичная, но в больших масштабов. Причем, когда выход произойдет уже с этой зоны, здесь... А, на самом деле финально остановит только лишь уровень 2190-2180. Промежуточно обязательно споткнуться об уровень 2270. Это обязательно. Потому что здесь просто гигантский объем был накоплен. Но я вам сейчас этот момент покажу. Именно по последнему сегменту, что у нас здесь есть интересного. Вот, то есть, смотрите, сейчас пока что э, еще накопление которая сделана отдельно да, по уровням. Сейчас не говорю о том, которое суммарно. Суммарного понятно, что много больше, чем внизу. Но если говорить именно отдельно по уровням взятое накопление по размерности движения, его пока что еще недостаточно для того, чтобы развернуть вниз. То есть э, все движения вниз, которые будут происходить по индексу S&P 500, они будут являться коррекционными. То есть пока что еще э, так, мощи не хватает. Реальная цель вообще... По движению вниз, это уровень 2270. Это действительно вот реально четкая, очень четко, красиво сформированная, обоснованная цель 2270. Вот. Но пока что цена к нему еще идти не будет. Здесь я затрудняюсь сказать, откуда конкретно она отскочит, потому что есть две разворотные зоны. Вот одна из них находится приблизительно в районе 2450. Вот. Собственно, ну, я особо не сомневаюсь, что могут туда добить, пускай даже и попозже. Вот. Но сейчас я буду периодически такими небольшими спекулятивными сделками как раз так по чуть-чуть прибыль добирать, потому что коррекционные движения при коррекциях индекса SP 500 вниз, они достаточно глубокие будут. Вот. Поэтому, смотрите, SP 500 по-прежнему будет формировать добойные движения вверх, вот. но опять-таки вот есть уровень, который, скорее всего, попытаются по цене удержать, даже сейчас вам вот так вот покажу, на всякий случай сразу два уровня, которые будут удерживать, один здесь и второй пониже, то есть это те уровни, в диапазоне которых уже можно будет рассматривать возможность для доливочных позиций на покупку, вот и пока вверху не накопит действительно значимое количество объемов, которые как минимум приравняется к нижнему, то есть станет третьим объемом, то здесь в плане среднесрочных продаж ловить нечего. В плане краткосрочных продаж здесь без проблем. Можно и покупать, и продавать достаточно аккуратно и консервативно. Но это только краткосрочные. Поэтому S&P 500 кто торгует, коррекции, и затем уже будут происходить добои. И вот вам сразу уровни. Вопросы, замечания, пожелания по индексу S&P 500 будут. Так, вижу тишина, значит или понятно, или страшно. И на затравочку у нас с вами остается индекс доллара. Тоже очень интересная ситуация по нему. Смотрите, я вот здесь у себя крутил, вертел, мы там с учеником его тоже разбирали с разных сторон, крутили, вертели и в общем пришли к такому мнению, что а, пока еще на покупке его ловить рано. Это речь идет непосредственно об индексе. Соответственно, и если индекс падает, то сразу уточню, евро растет. И все остальное с, там, с долей корреляции тоже. Смотрите, есть здесь такая вот штука. Дело в том, что по индексу доллара у нас все-таки действительно важный, значимый ключевой объем, он находится ниже. То есть даже верхнюю границу данного объема пока что еще по цене не достали. То есть это уровень 96.20-95.50. То есть лично для меня это очень значимый, значимый диапазон. Поэтому я Индекс доллара жду именно в данном диапазоне. Выше я вообще здесь ничего не рассматриваю в качестве покупок. Вот вам диапазон. Я его очертил в виде зоны. И ожидаю добой именно к данному диапазону. А затем уже только после этого движение вверх с частичным перекрытием и предыдущую зону накопления то есть аж вот сюда движение вверх которое в дальнейшем состоится оно отразится на других валютах в виде их падения соответственно рост себестоимости доллара и падение остальных валют относительно баксов смотрим где у нас был месячный депок он у нас находился в районе приблизительно 98 95 плюс ко всему ключевой профильный объем у нас чуть-чуть выше находится, рейтинговый объем еще выше. То есть, по сути, здесь все давит, абсолютно все э, давит на индекс доллара. Поэтому, смотрите, я сейчас вам чуть-чуть еще расширю профиль. И, как вы считаете, внизу сейчас э, накопили ли достаточно объема для того, чтобы протолкнуть цену вверх и вернуть ее э, к показателям в районе 99 либо сотни. Как, как вы считаете, накопили ли внизу объемы? Посмотрите на гистограмму, посмотрите на то движение по цене, которое инициировало данное накопление. Совершенно верно. Конечно же нет. Поэтому те, кто ответили нет, молодцы. Ребята, я с вами. Действительно, еще, еще пока слишком рано говорить о развороте, причем о среднесрочном развороте по индексу Бакса, Поэтому я ожидаю добой, чего и вам тоже желаю. Вот такой анализ мы с вами сегодня провели. Соответственно, если добой по индексу бакса произойдет вниз, по евро это и есть наконец-то взятие уровня 1.1360. То есть это оно и есть. Видите, как оно очень четко и красиво все синхронизировано. Теперь самое главное, чтобы рынок наши мысли услышал и повел себя соответствующим образом. Хорошо, ну что ж. И небольшое еще объявление. На данный момент происходит набор группы моего личного коучинга, которые будут стартовать предварительно с 6 июня. Вот, на котором будут подробно как раз разбирать а, все моменты касательно анализа, который используют, то есть анализ объемный, анализ технический. Технический я вам сейчас здесь в рамках вебинара э, сейчас даже не показываю, потому что это отдельная тема, почему достаточно сложная, потому что там полностью тот анализ, который ну, вот никак его не почитаете, совершенно, совершенно другой уровень будет. Вот. И все эти методы они синтезированы, есть нюансы использования, их последовательность, на что обращать внимание, как что анализировать, смотреть и так далее. Это все очень подробно на протяжении приблизительно двух с половиной-трех месяцев буду показывать как раз уже в своей группе коучинга, который предварительно будет 6 июня. Поэтому по вопросам записи пишите мне напрямую в скайп и там я уже вам более подробно все покажу, расскажу, ну и также могу показать результаты своих сделок, о том, как сейчас происходит торговля. Так, хорошо, ну что ж, спасибо всем за внимание, за вашу сегодняшнюю активность. Отдельное спасибо группе поддержки, также за ваши вопросы, за участие в вебинарах. Но вот Это всегда приятно, что как можно больше людей Сейчас вот в обсуждениях и таким образом появляется такая, знаете, общая, такая мозговая, общая мозговая активность, которую в конечном итоге мы развиваем уже в виде нашего комплексного анализа. Ну что ж, вы получили тот анализ на текущую неделю, который я считаю на данный момент наиболее актуальным. Вот. И следующий уже вебинар у нас состоится в следующий понедельник. Вот. Он у нас будет там, 5 число, 5 июня. Да следующий раз 5 июня мы с вами снова встретимся и посмотрим, что у нас на редке поменялось, в какую сторону приоритет, как выполнился предыдущий прогноз вот и будем уже делать новые корректировки. А сегодня тогда все. Всех благодарю за внимание. Ссылочки а, у вас ключевые в чате есть и уже буквально в течение а, полутора-двух часов запись нашего вебинара будет доступна уже а, на моем торговом канале в YouTube. Ссылки у вас все в чате есть. И по вопросам запись на мой личный коучинг пишите в Skype, логин до меня на На этом тогда сегодня заканчиваем вебинар. Всем еще раз спасибо, прибыльной вам торговой недели и до скорых встреч. Всем пока.